Я рада снова приветствовать вас на моих мастер-классах. Сегодня будем делать листики розы. Для этого нам понадобится фоамиран зеленого цвета. Нарезаем на квадраты 3 на 2,5. Складываем и от сгиба начинаем резать, вырезать лепесточек, листик. Снизу кругленький, сверху остренький. После того, как все листочки вырезаны, начинаем формировать зубчики. Удобнее это делать маленькими ножницами. Маленькие-маленькие надрезы довольно часто параллельно примерно с, срезу. Видите, я немножко подкручиваю, чтобы он шел не вглубь, а параллельно. Неглубокие делаем надрезы. Сейчас они плохо видны, но когда нагреем на утюге, будут видны лучше. Берем утюг. И начинаем наши формировать прожилки. Зубочистку берем, она нам поможет и листочки нагреть. Видите, зубчики сразу проявляются. Кладем на стол и прям зубочисткой рисуем прожилки, листочка, чтобы он был похож у нас на настоящий. Центральную и от центральный в бок. И от боковых еще по парочке, по одной. Как вам понравится. Можно сформировать листочек, сделать ему какие-то изгибы, как вам на данном этапе хочется. Есть другой способ формирования рисунка листика. Если у вас есть молд, можно воспользоваться им. Но мне этот способ в данном случае не очень понравился. Я вам его просто продемонстрирую. Точно так же нагреваем лист. нагретой стороной прикладываем его к молду тщательно прижимаем в это время главное не двигать лист чтобы двойных отпечатков не было и не сбился рисунок вот такой получается рисуночек мне больше понравился тот который я рисовал зубочисткой и все остальные листики я буду так обрабатывать. Ну вот все готовы наши рисунки. Теперь приступаем к тонировке. Берем пастель сухую. Я взяла красный и коричневый. Поскольку у меня пастель маленький набор, я буду смешивать эти цвета. Понадобятся влажные салфетки, либо влажная тряпочка. Подстелим бумажку, чтобы не пачкать стол. Проследите, чтобы салфетка была не слишком мокрая. В данном случае она будет слишком много краски оставлять. Лишнюю краску можно снять просто на бумажку. Начинаем тонировать поперек наших прожилок. Не вдоль, а поперек. Для того, чтобы они не закрашивались и контрастировали с основным цветом листа, чтобы они лучше были видны. Можно наоборот закрасить прожилки потемнее, а лист оставить посветлее. Тут уже как вам нравится. Главное, чтобы был контраст. Чтобы прожилочки были видны. Поярче теперь нашу краску и по зубчикам провожу. Зубчики такие красноватенькие будут. Если где-то лишняя краска получилась, можно снять ее салфеткой влажной. С обратной стороны тоже тонируем слегка наш листик. Можете взять еще краску зеленого цвета, посветлее, потемнее, зависит от вашей фантазии. Дальше берем космофен или секундный клей. Я наливаю его в пластиковую формочку, чтобы удобнее было пользоваться. У меня нарезана герберная проволока номер 07, это ее толщина. Нарезана где-то по 11-12 сантиметров. Намазываем клеем только ту часть проволоки, которую будем приклеивать. И с обратной стороны листочка подклеиваем чуть ниже серединки. Просто прижимаем. Затем берем матовый акриловый лак. Это я для декупажа покупала за 200 рублей понадобится еще основа, куда будем втыкать листики можете их складывать можете ставить берем кисточку и красим лаком только переднюю поверхность листиков заднюю оставляем матовый ну, ну да это передняя сторона будет блестеть несмотря на то что лак матовый она будет блестеть. а заднюю поверхность не трогаю. Он немножко белесый сначала, но потом будет прозрачным. Затем формируем по три листочка нашу веточку. Предварительно я сложила несколько раз тейп-ленту и разрезала ее вдоль пополам, чтобы она была потоньше. Накручиваем ее сначала на центральный листик. Немножко сантиметр, полтора. Там, в зависимости от ширины ваших листиков. И потом чуть ниже под... прикладываем два листика. И вместе их уже закручиваем до конца этой плентой. Таким образом веточка будет готова. Веточка может из трех состоять листиков, из пяти. Листики можете больше делать, в зависимости от того, какие у вас розы. У меня будут маленькие розы. Поэтому спасибо, что были со мной. До новых встреч!